Всем привет, друзья! Сейчас мы с утра сходили за пайком. Вчера позвонили учителям. Дали на две недели. Потеши, не шуми. дали на две недели. И хочу с вами поделиться, что нам дали. До конца апреля. И начинаем обзор вести. Показываем, что нам дали. В этот раз совершенно... Разное дали, другое. Не как первый раз, тут плаёк дали, а теперь в этот раз совсем по-другому. Так, чай. Нория высокогорный. Затем нижегородская мука. Рожки. Маска. Туда двигайтесь, пожалуйста. Туда. Так, сахар. А, так, сколько у нас здесь в фасовке? Масса нета. А, 750. Нет. Килограмм. Килограмм. Все. С игрушки пришли. Так, дали им Еще. Так, масло. Аминское. Очень хорошо в путь идет. Затем спагетти, матфа. В этот раз у нас а, грушевый сок дали. Mm -hmm. Грушевый. Это и опять консерва пищи. сайра. пищу потом Я сегодня собираюсь а, пиццу делать и сделаю рыбник. Да? Да. Yeah, и сгущенка. На этот раз что-то поменьше. А нет, еще конфетки дали. Сейчас мы покажем, сколько конфеточек у нас. Конечно. Конечно, да. Отлично. Да, да. Так, суфле со вкусом десерта брауни. Берите. Так а. вот эти самые умные. Да. И здесь. И здесь также тоже эти. Ну, сахар у нас уходит только. Вы сами знают, что много идет мука на выпечку очень хорошо мне подойдет это все затем рожки масло опять заварка муре грушевый. сейчас открою подождите грушевый. затем масло подейте Сайра и подсолнечное масло. Вот. Да, еще конфетки. Mm -hmm. Добавили. Ну, в принципе, ничего, неплохой такой суп-пак. Да? Mm -hmm. Нам мы это все кушаем, мы это все любим, mm -hmm. мы будем стряпать. Никитович. Даринка у нас держит. Как его? Погремись. Пошла белой мать тебе. Побнимай. теперь мне мама. Так, все. Давайте я сфоткаю. И все. Тесто надо будет ставить, да? Сейчас. Тесто поставим. Так, всем привет еще раз, друзья. У нас время уже ближе к Мы покушали, отдыхаем. Но ну, я как отдыхаю. Нашла для себя новое увлечение, бисер. А у нас еще пищи по И работаю. Хочу сделать ожерелье. Ожерелье. Попробовать, Мама. что получится. Тебе... Я думаю, получится. Себе? Ну, посмотрим себе, кому там. Главное сделать. Так, бисер. сегодня принесла. Сегодня у меня Андрей ходил постригать, я говорю, свое дело можешь открыть, у тебя, говорю, клиенты появятся, а то многие спрашивают парикмахерского он сходил, знакомого постриг, дали ему денежку, я говорю, видишь, можешь колым делать, зарабатывать на этом. Там тоже, говорит, так и сказали, давай себе клиентов ищи, говорю, постригать будем. Я к чему включила это видео? Пришла у меня пошталенка принесла мне посылочку, мини посылочку. Так, Динар, э, Амина у меня спит, а, Даринку с Даринкой водится, я все время буду Амина, Динара, Дарина все время. Динарку Даринкой называют, да? А, Даринку Динаркой называют, Аминку тоже по всякому. Дарина, Амина, Дарина, Динара, короче, язык у меня уже все. Так, это у меня пришло. С Красноярской, это моя работа, не трогай, запутаешь. С Красноярской, Дима нянькается. Нянькается? <реклама> да, няньчица. <реклама> Ты чёрт, Жор. Ладно, Иди отсюда. Летя отсюда. Так, открываю перед вами посылки, как у меня заведено открывать вместе с вами. Почти там кишок вот. Так, вот такая. Мама. Вес 40 грамм. Этом, Давид, ]ии. ты хочешь поговорить? Угу, ну, ты хочешь поговорить? Нет, давай без всяких длинов иди туда, ладно? Ты будем мешать псевдопесилку. Да. А да. да, да. да. сейчас посылку открою. Ну что да? упаковано хорошо а? ага. здесь все написано гузеля то Рис. рисунок стразы рисунок лог сатин короче то что я выписала но я сейчас насобираю, собираю чтобы у меня было много из чего делать Вот у меня. Это... Все буду смотреть. Там, это... Короче, я нахожусь в одной группе, платной группе. Ну как, я туда вошла, платно и все. Я там клиент. И там дают МК. Не шуми, пожалуйста. МК бантиков таких из атласной ленты 10 сантиметров пироженки называются Ну такие классные ну такие классные мне так и не понравились и я хочу сделать пироженки попробовать выписала ленту 10 сантиметров вот такие разных цветов которые у него были все выписала так это у нас морские летние ленточки красавышные тоже на них спрос идет это у меня как всегда для девочек папиных дочек это значит нам тоже лол я много не выписывала и вот эта лента мне очень понравилась со стразиками такая классно да конечно мы из этого резиночки сделаем только сейчас. вот смотрите какая красивая ленточка со сразиками угу. нас ты что проснулся что ты проснулся ты папу разбудил что ли? зачем пусть погой иди сюда Пять девочек. Цветочки <связывается> серединки. И пять девочек. Конечно, для девочек, для мальчиков не надо. Да, пять девочек, и сегодня. Медь. Да, медь. Медь, Мама. медь. Медь, медь. Ты поспал? Нет, ты поспал. Нет, я <laughs> Точно, ты же Аминку усыпляешь. Я-то я думала, глаза закрытые, думала, это тоже спишь. А о опять. красотули, да, какие? Ну, мы на так че Даринки? Да. Точно, да. Что да, им придумать да. можно? А, Красава? ты наш? Нету. Пока. Фу, вот такие водички. Дарина, да, да. тоже посмотри. Вот это вот будет путан. Какие красивые они. Да. Вот эта лента вот. Вот такая лета. Вот серединки. У меня достала. Тоже красавошные. И вот тебе. Что-то с ними сделать, с этим запахом. Набрать как-то. Мама. Бисер, так, бисер. это концевики для бисера, а, можно для резиночек делать и бижутерию, это то же самое. Я бижутерию взяла, то же самое, концевики это все, Мам, затем эти булавочки, ну что-нибудь такое интересное можно сделать из них, да, что-нибудь можно кольца, кольца для бижутерии взяла, такие колечки прикольные, да? Серебряные, <соцентрический> вот, золотого цвета, те серебристые были, кабошончики. А я, я думала, они, а, они похожи такие карамельки. Надо убрать от детей, чтобы не съели какие приходится похож на так это браслетики да. а на булавочку это вешать я минки а даринки сделаю такие маленькие у меня есть булавочка я туда прицеплю и повешу туда а, бусики красивые так это тоже самое для бижутерии замочки колечки бронзовые это кити. Камушки. Для резинок, да, это. Так, о, это офигенно для бижутерей взяла. Вот такие. Взяла золотые и серебряные. Серединки. Такие камушки красивенькие. Зелененькие. Да. Здесь Голубенькие. Да, красненькие лезисы. Есть такие розовые, я темные. Люблю... Я люблю розовые. И под конец я покажу классные, красавочные такие. Ага. Сейчас расправлю так. Со стразиками сердечки для резиночек. Ага. Видите, какая красота. Вот эта красота пойдет на резинке. Да. Скоро лето наступит. Нам, мне... надо, нам надо выглядеть красиво, сильно, да? У -у -у. Так что надо маме браться, пока а, пока некогда браться, мне надо делать что надо делать? Бисер нам делать. Да. Маму планов полно. У меня планов полно. Это, это, Вы это, я это я да? И... Все делать, делать, делать. Надо Дай Бог, сделать. времени хватит. И сделаем ну, пока. ну все друзья на сегодня пока пока там, мы с вами приготовили покушали вместе и получили посылку вместе так, так и что... девочек нет это надо постирать оно очень воднючее все друзья пока пока Пишите комментарии, ставьте лайки и, под и подписывайтесь на наш канал. Вообще, я такие штучки, брючки очень сильно люблю. Обожаю. Я свой сундук это все складываю. Пока-пока.